Всем привет, дорогие друзья, и снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу приготовить обалденный вкусный ужин. Реально обалденный, вкусный, в тот же момент очень легкий приготовление И, конечно же, конечный результат просто превосходит все ожидания. Начинаем готовить, поехали. Поверьте, это блюдо очень вкусное, очень интересное по своей легкости и простоте. Мясо нужно нарезать вот как можно помельче. Мясо нарезаем произвольно. Вот такими вот кусочками, я бы сказал, бы даже мелко, просто рубим. Отправляем все мясо в миску. Теперь готовим соус маринад. Нам понадобится 1 столовая ложка томатной пасты. 2 столовые ложки сметаны. Примерно 1 столовая ложка майонеза. 2 чайные ложки горчицы французской в зернах. 2 зубчика чеснока через терочку. Добавляем смесь перцев свежий молотый и присаливаем хорошенечко все это перемешиваем вот такой вот у нас получился соус очень крутой с очень классным ароматом и конечно же состав его просто шипкарим все отправляем к мясу, хорошенько перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и пусть буквально минут 20-30 замаринуется, таким образом мясо пропитается и будет более насыщенное, более яркое. Пока маринуется мясо, нарежем лук, Две луковицы довольно крупные нам нужно нарезать четвертинками. Первым слоем в форму отправляем лук. Расправляем его. Слегка отправляю оливковое масло. И слегка приперчу. Все, мясо промариновалось. Еще раз хорошенечко перемешаем. И выкладываем форму. Разравниваем. И сверху все это дело присыпаем сыром. Берите любой сыр, который вам нравится. Хорошенечко присыпьте. Так как мясо с сыром очень дружит. И сыра должно быть немало. Ну все, отправляем в духовку выпекать при температуре 180 градусов примерно 40-45 минут. Очень красиво выглядит. Я бы даже сказал по-праздничному. Удивляйте родных и близких. И, конечно же, готовьте вместе со мной. Стоит попробовать. М -м -м -м. Супер. Просто бомба. Очень ароматно, очень сочно, красочно, празднично. Готовьте, друзья, вместе со мной. Не забывайте подписываться на мой канал, комментировать, делиться с друзьями. Не забывайте, конечно же, подписываться на мой второй канал Шустрый Микс, где мы готовим очень вкусный соус к разным блюдам. Ну что, друзья, до, следующих, до следующего видео. Пока. Аромат стоит на всю кухню. М -м -м. А лучок? Лучок? Лук вообще бомба. Просто супер. Готовьте с любым другим мясом. Говядина, курятина. Уверен, точно так же получится вкусно.